Привет, Ютуб, тема Пускотель, его устройство, неполадки, Подключение. Для электриков это конечно не интересно, потому что они все это знают. И конечно это видео они смотреть не будут. Поэтому я буду рассказывать для незнаек. Простым доходчивым языком маленькое вступление. Самоделки нам нужен пускатель для запуска какого-то двигателя. Также на всех самых даже современных предприятиях без пускателя не обойтись. Когда приходит на работу электрик устраиваться, у него спрашивают схему пускателя и подключение какого-то двигателя. То есть это элементарные вещи, которые должен знать любой электрик. Пускатели бывают на 220 вольт, на 380 вольт. Принципиального отличия пускателя 220 вольт от а 380 вольт нет. То есть конструктивно они выполнены совершенно одинаково. Их отличие заключается в катушке. То есть катушка на 220 вольт, 380 вольт. Все пускатели подбираются по току потребителя. Соответственно пускатели выпускаются на разные токи. Чем больше ток, тем должно быть большее сечение контакта пускателя если это не соблюдать Контакты могут подгорать часто или просто-напросто расплавиться. Все пускатели имеют три мощных силовых контакта. Плюс контакты цепей управления. Обязательно один нормально закрытый, второй нормально открытый. Может быть и больше их. В самом простом варианте лонг контакты служат для самоподхвата. То есть мы нажали кнопку, пуск, отпустили кнопку, а остается у нас в рабочем состоянии. Для чего самоделкиные используют пускатели? В принципе двигатель можно запустить и рубильником. Включил рубильник, двигатель появился. Выключил рубильник, двигатель остановился, но при этом может произойти следующее. Вы работаете на пиле, вдруг у вас пила остановилась, то есть выбил автомат в доме. Вы побежали в дом включать автомат, а в это время зашел ваш помощник или кто-то. Видит, что пилаж остановлена, она не крутится, сел на нее и курит. Вы включаете автомат, одновременно включается пила. Что происходит, сами понимаете? То есть двигатель бы спускателя нельзя. Подключать. Это есть безопасность. В таком случае при наличии пускателя, следующая ситуация получается. При работе на пиле вывела автомат, вы побежали включать автомат, включили его. Пока вы не надавите на кнопку пуск пускателя, катель не запустит пилу. То есть пила не включится самой произвольно. Итак, переходим к матчасти пускателя. Если вы приобрели пускатель, хоть новый, хоть старый, ему необходимо произвести ревизию. Для того чтобы произвести ревизию, необходимо знать его устройство. Чем мы сейчас займемся? Итак, устройство. Давайте с такого пускателя, у меня в коробке. П. 310 Болты элементарно раскручиваются, очень удобный пускатель. Вот и сразу у нас оголяется, говорится, контактная группа. Вот это, как вы понимаете, да, подвижные контакты, верхние, а это неподвижные контакты, силовые. Ну, еще здесь есть вот такие контакты, видите, это, контакты. это для коммутации служит. Кто-то силовые контакты, это для коммутации. И выход катушки с этой стороны и с той стороны. Сами контакты, вот эти вот, серебряные. Здесь очень хорошая проводимость и теплоотдача хорошая. Обслуживается этот пускатель очень удобно, то есть вот эти контакты, когда бывает на производстве подгорают, просто берем вот шливы мало, вот так сказать, и вот так вот вставляем его вот сюда, и так учистим, вот закрываем его, О, он быстро разбирается. Вот этот у нас коробки этот не буду рассмотреть, Вот он сейчас у нас пускатель поменьше, кажется. Без коробки. Вот его вот и рассмотрим. Значит, принцип работает такой же, как и здесь. То есть, контактные группы все здесь одинаково. И принцип работы одинаково. Значит, мы вот подключим такое и подключение. тоже самое, одинаково все будет. Вот подключим вот такой пускатель, который для дома, кажется, будет вполне нормально. Значит, этот держит 20 А. В принципе. Здесь имеется два болта. Раскручиваем их. И у нас снимается верхняя часть. То есть, отделяется катушка от... Основание есть. Ну, здесь обыкновенно видите монетопровод. Вот здесь находится катушка с монетопроводом. Выводы катушки. Вот они. Раз. И вот сюда пошло. Раз. И вот на этот клемочек пошло. Здесь поближе будет видно. ведь вот на клемочке нарисовано выбита 220 вольт значит катушка вот это на 220 вольт где на этом не на всех пишется но на катушке всегда ставится потому что катушку здесь зарядить можно любой на 380 вольт также же ж. вот это мы сняли катушку теперь вот. раз она и вытаскивается <coughs> вот здесь монета есть вот эта монета провод здесь катушка вот здесь написано конечно хорошо на этих клемниках но ну, бывает, их переставляют или еще как-то. Лучше всего определиться, насколько он 220 вольт или 380 вольт по катушке. На катушке все написано. Вот видите. Видно, да? Ну, 220 вольт. Вот она. 50 герц, 60 герц, 255, 60 герц, 1020, 50 герц. Вот она, видите? Есть. То есть катушка у нас на 220 вольт. Вот она, элементарно сюда вставляется. Раз. Вот в нем имеется две пружины, вот такие, то есть для отбоя. Магнит притянул, а потом пружина его от, э, оттаскивает назад, отскакивает он. Вот магнит притянул, а магнит вот так вот ходит. То есть, когда напряжение на катушке есть, там создается монетное поле, Она раз и туда втягивается, а потом раз и вытягивается. А пружина его отталкивает. Вот. Опаньки. Вот, когда встали все пружинки, вот эти все аккуратненько должно встать. Вот. Не закручивать, пока вот вы пальчиком здесь не проверите, то есть свободный ход. Нигде не заедает, нигде не клацает ничего, все нормально, все хорошо. Значит, можно теперь закручивать эти два вольта. Когда подали напряжение на катушку, то есть на этот контакт и на этот контакт, эти у нас замыкаются, контакты вот раз, срабатывает. Вот по верхней части будет видно, движется или нет. А эти размыкаются. Самые частые неисправности, которые бывают в этих пускателях. Значит, первое, зарела катушка. Элементарно проверить. То есть сюда, считаем это 220 вольт. Он у нас есть 220 вольт. Сюда-сюда подали напряжение, то есть 0 фазу подали. Вот. Если сработало, замкнулось и запаха нет, значит, катушка работает исправно. И механизм этот движется. Далее, второе, значит, это самая причиной бывает, это подгорели контакты. То ли эти, то ли эти, то ли эти. И может где-то какой-то контакт что-то не пропускать. Вот. Ну, здесь тоже элементарно все это делается. Вот так вот берется этот контакт, выкручивается и прочищается. Шлифт бумагой. То есть выкрутили. Вот у нас этот, а вот этот вот контактик. Сам контакт потом просто высовывается. Вот так вот в другой раз чем-то поддеть так мы его поддеваем и аккуратненько вытаскиваем опаньки есть а с этой стороны контакт вот ну этот почистил этого блестит а так он черный был обыкновенно только наждачку и здесь вот чистим его вот этот я почистил ставим на месте такси то есть перед установкой пускателя ну, в принципе что и старого что и нового необходимо контакты прочистить то есть мы сейчас проверкой занимаемся был ужин у нас пускатель или новый даже быстро по барабану так, 220 вольт катушка посмотрели, сюда 0 сюда фазу. Или наоборот, без разницы. Вот, а здесь я элементарно просто вот розетку, вилку подключил и вставляю сейчас ее в розетку. Где вот, вот она. бывает манитап провод не так становится и немножко туда он жужит вот как здесь видите так далее проверяем контактную группу. Ну вот я вот с одной стороны с любой стороны стоили с этой стороны перемычкой поставил видите сюда сюда сюда и вот это все на фазу есть то есть здесь у нас эта сторона заперемычена если контакт значит есть во всех то есть замкнется когда нормальный, то с этой стороны фаза тоже появится. Так можно, конечно, прибором, но я показываю, как без бы с прибора совершенно делать. Вот, ну, конечно, индикатор должен быть. Вот смотрим, фазу мы подали. Опа, видите, загорелась. То есть есть, есть, есть. Ну, здесь примочка стоит, видно, что горит, да? Включаем катушку, розетку просто-напросто. Опа, разомкнулась. Дал, индикатор загорелся, видите, вот здесь вот. этот контакт, этот контакт, то есть замыкает, размыкает этот контакт и этот контакт. Все, контактная группа у нас исправа. Сейчас задача заключается в принципе подать напряжение на катушку. Значит, если мы катушку на, на катушку подали напряжение, эта штука сработала, замкнулась и контакты замкнулись, и силовая цепь пошла куда нам надо. То есть вот как здесь вот мы, я просто нарисовал, вот наши нормально открытые контакты. Раз, два, три, четыре. Вот она наша катушка. Наша задача подать вот сюда напряжение, Манидопровод сработает и все это дело замкнется, замкнулся, замкнулся, замкнулся, замкнулся в данном варианте значит, мы имеем сеть 220 вольт то есть из-за этого вы сами понимаете что я могу взять вот обыкновенную вилку обыкновенный вот этот провод подать сюда напряжение вот на эту катушку вот таким вот образом включить в розетку, и она сработает, магнитопровод сработает это замкнется и какие надо силовые провода цепи уйдут куда нам надо но так как нам надо подключить еще кнопку стоп чтобы безопасность была и кнопку пуск. То есть для безопасности и для нормальной работы необходимо приступаем к монтажу. Значит, мы смонтируем цепи управления, то есть управление катушкой. Соединили один и второй закручиваем. Есть. Далее наша задача заключается, используя кнопку стоп и кнопку пуст, подать напряжение на эту катушку и управлять ею. То есть ну, у нас вот такая кнопка пуск, вот такая кнопка стоп имеется. Вот, ну и понятное дело, где напряжение брать. Вот у нас напряжение пришло. Вот это напряжение надо использовать. То есть другого здесь не подается. Вот это напряжение пришло у нас. Значит, мы его будем как-то коммутировать с этими кнопками стоп и кнопкой пуск. Вот это у нас вход, а это будет выход у нас. Значит, мы один из проводов... Берем и запитываем с катушкой напрямую. Вот видите, перемычка. Но по схеме получается, мы соединили вот так вот. Взяли один провод и вот так вот его соединили с катушкой. Есть. Так, и так, значит, у нас напряжение на катушку на одной стороне уже есть. Теперь нам надо вот этот провод нам подать. Значит, соединяем вот таким вот образом с кнопками. Вот эту линию вторую проводим. Опаньки, сюда, здесь перемычку ставим и сюда подсоединяем. Вот, так вот. вот он, я проводок этот сделал. И вот его сейчас подсоединю кнопки стоп. Потом перемычку между кнопками стоп и пуск и подсоединю к катушке. Так, и так соединили. Значит, этот провод повторюсь еще раз. У нас вот это приходящий провод. Нас один провод, раз, прямо на катушечку пошел, да, с этой стороны. Второй провод, вот он, у нас пошел, входящий. Пошел сюда, <coughs> на кнопку пуск, на перемычка между кнопкой пуск и стоп, на кнопку стоп, через кнопку стоп, и пошло вот на второй конец катушки. Значит, по схеме давайте посмотрим. Будет работать? Конечно, будет работать. Значит, вот он входящий у нас, на катушку пошел, и второй провод, входящий через кнопку стоп, она нормально зак закрытая всегда, перемычка стоит, это нормально открытый пуск. Когда мы в кнопку пуск замыкаем, то сюда напряжение подается, и катушка сработает, и контакты замкнутся. То есть, вот она цепь у нас собрана. Пробуем. Так, Итак, мы собрали вот этот цепь, значит, один провод пришел через вот эти все пуски стопы на катушку, второй провод сюда. Должен работать, должен работать. Проверяем. Нажимаем на кнопку стоп, опуск. Извиняюсь. Работает. Но когда мы опускаем, оно выключается. Давай. Давайте под цепи посмотрим. Значит, это у нас явно пришло. Здесь все время сидит на катушке, да? А второй провод вот он раз, что происходило? Через стоп он проходит, потому что оно нормально закрыто. Опуск вот мы нажали, оно замкнулось. Отпустили, оно разомкнулось. То есть надо как-то эту кнопку зафиксировать так сказать то есть нам необходимо что сделать когда мы кноп... когда кнопку когда на кнопку пуску зажали она все заработало у нас а когда мы отпустили она разорвалась надо чтобы цепь подхватывала так называется какой-то контакт вот но ну, мы давайте возьмем вот этот контакт мы вот берем два проводка вот отсюда сюда а отсюда на середину. Вот это получится у нас. Когда мы включили, цепь замкнулась, катушка притянулась, этот контакт замкнется, и он подхватит, просто перемкнет эту пусковую кнопку. Вот и так мы используем вот этот контакт. Значит, здесь вот подряд идут контакты. Здесь могут быть еще блок контакты с этой стороны, с этой стороны. И сверху бывает цепляется. Ну так как у нас здесь четыре, мы используем этот контакт. Так, в принципе, любые можно использовать блок контакты. Итак, что мы сделали? Мы взяли один из кранных контактов. Для... Используем. Взяли на пусковую с одной стороны и на пусковую с другой стороны. То есть запараллели их. Так, ну и делаем проверочку. Нажимаем кнопку Пуск. Нажали. Отжали. Она держится. Чудесно. Нажимаем кнопку стоп. Должна отключиться. Опа, отключилась. Чудесно. Нажимаем кнопку пуск. Опа. Включилась. Отпустили. Работает. Нажимаем кнопку стоп. Опа. Не работает. Когда мы нажимаем кнопку пуск, вот эта цепь у нас соответственно замыкается. И у нас вот пошло напряжение. Это мы не трогаем, потому что здесь постоянно. Мы только вот эту вот часть. Смотрим вот эту цепь. Значит, раз, раз, раз, через кнопку пуск и сюда. Контактор замкнулся и замкнул вот этот контакт. Это или блок контакт, или как я здесь вот сделал. С этой стороны замкнул этот блок контакт. То есть вот здесь вот замкнуто. Когда мы отпустили кнопку пуск то у нас получается так у нас напряжение шло. А когда мы отпустили кнопку пуск, то напряжение идет вот так вот. Сюда доходит, а здесь-то разорвано. И оно пошло через замкнутое уже, когда катушка сработала. Блок, контакт. Или какие-то контакты. Раз и вот сюда. Вот теперь, значит, первое положение вот так, значит, идет. Кнопку пуск нажали. Вот так вот пошло напряжение. Второе, значит, когда мы кнопку отпустили, пуск то у нас напряжение идет вот так, вот так, через замкнутый блок контакты, вот этот контакт замкнутый, и пошло сюда, все работает. Соответственно, понятное дело, что кнопка стоп все разрывает, и эту цепь, и эту цепь. Вот кнопку, если мы здесь вот разорвали, то здесь у нас соединения не будет. То он вот дошло сюда напряжение, и в кнопке стоп остановилось. Все остановилось, эти контакты разблокировались, и напряжение пропало с катушки, вот, но за силовые цепи я не буду значит, здесь особо-то рассказывать. Здесь, я думаю, понятно все получается. То есть, пришли какие-то силовые цепи. Вот эти вот пришли у нас цепи вот силовые. Там фаза 0 или 3 фазы, Или еще контактор замкнулся. Когда мы цепи управления эти все включили. Контактор замкнулся. Здесь вошло, а сюда вышло. Куда надо, туда и пошло. В принципе, получается, если у нас, например, двигатель имеется на 220 вольт, вот и получается, вот она фаза, вот она ноль с резеткой. Пришло через два блока через контакты, вышло отсюда. Вот. И третий задействуется у нас обычно там конденсатор. Ну, когда самоделки не делают, они там конденсатор еще представляют. А простые двигатели 220, в принципе, вот два провода, сюда пришло, сюда вышло, управление все есть. Вот если самоделки на чего-то там делать, там 380 вольт двигатель или еще какой, то вот эти, получается, у нас 220 же мы имеем. Вот мы подключили вот этот, а один провод идет с конденсатора. И вот он сюда выходит, это три провода идет на ободке двигателя трехфазного Конденсатор служит, как вы знаете, для запуска двигателя. Вот, ну я думаю, доходчиво рассказал, как умею. Кажется, на работе вроде рассказывал очень доходчиво, всем и просто. Всем спасибо за внимание. Рад, если кому-то помог. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Удачи.